87 Ух! Я люблю всё! Теперь! пойдемте ко мне подвал. В! Не волнуйся! Ah, у меня есть фонарик! <храти> <пл bell> <пл> uh, Кто-то закрыл <пл Russ> дверь! <пл deny> oh, нет! О, <плес> oh, смотри! One, один! One, один этап! Вау! Второй этаж! Пятьдесят этажей! -то. Очень много этажей! Я вот так голоден. Что? Давай пойдем на кухню. В моем? Дави! Я не могу пойти на кухню! Что ж, давай пойдем полезем за вон и мою маме! <сосатый> эй, эй, что ты you? такой? Почему ты мое бес? Ah, а? ты нахож мне говорить? Where? Что? I Я спрашиваю тебя в последний раз. Кто oh, oh, ты такой? Почему а? что? я I... yeah. uh, удар у yeah. тебя! Yeah. Вы отправили! Here, oh, yeah. В следующем эпизоде где мой дос?